Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов Forex Infinity Strategy А если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик А мы продолжаем Стратегия Forex Infinity Strategy состоит всего из двух трендовых индикаторов но дополняя друг друга, эти индикаторы способны генерировать прибыльные сигналы для торговли. И суть стратегии сводится к торговле по тренду. Также стоит отметить, что данная стратегия изначально создавалась для торговли на рынке Форекс, но ее без проблем получилось адаптировать и для бинарных опционов. Так как данная стратегия является трендовой, то самые прибыльные сделки будут получаться тогда, когда торговля будет вестись с экспирацией в 10 свечей. А если вы не знаете, что такое тренд, то можно посмотреть наше видео о тренде, ссылка на которое находится в правом верхнем углу. Помимо консервативных сделок с экспирацией в 10 свечей, торговать по данной стратегии можно и более агрессивно, используя всего одну свечу в качестве экспирации. Говоря о правилах данной стратегии, обращать внимание нужно будет как на сам индикатор Infinity Trend, так и на панель внизу графика. Панель внизу графика построена на различных эффективных индикаторах, одними из которых являются Moving Average, MACD, CCI и другие. И также стоит отметить, что на панели появляется информация о совершенных сделках, если торговля ведется на рынке Forex через терминал MetaTrader 4. Также в архиве с данной стратегией, которую можно будет скачать с нашего сайта, будут и другие индикаторы для рынка Forex, которые изначально были в данной стратегии. Особое внимание на панель стоит обращать в тот момент, когда ведется торговля с экспирацией в 10 свечей. А для сделок по турбо опционам с экспирацией в одну свечу данная панель не имеет особого значения, так как такие быстрые сделки могут совершаться и против тренда. И как уже стало понятно, если значения напротив нужного таймфрейма подписаны как up, то это говорит о покупке опциона call. А если значения подписаны как down, то это говорит о покупке опционов PUT И также стоит знать, что данная панель является лишь второстепенным подтверждением сигналов по индикатору Infinity Trend который представляет собой осциллятор с двумя типами линий И изначально может показаться, что направление линии индикатора говорит о покупках опционов CALL или PUT, но это не так И обращать внимание нужно будет только на цвет индикатора и как только индикатор меняет свой цвет с красного на синий, то необходимо покупать опцион Call, независимо от того, что линия индикатора будет направлена вниз. А для опционов Put соответственно необходимо, чтобы индикатор поменял линию с синий на красную, и независимо от того, что она будет направлена вверх, все равно нужно будет покупать опцион. Поначалу, конечно, такие сигналы могут запутывать, но после недолгой практики к этому быстро привыкаешь. Как можно видеть, правила торговли по данной стратегии очень просты. И давайте попробуем совершить несколько реальных сделок, используя турбо-опционы и экспирацию в одну свечу, чтобы посмотреть как работает данная стратегия и как по ней должна вестись торговля. Но обратите внимание на то, что торговля с экспирацией в одну свечу несет в себе повышенные риски. Так как сделка совершается тогда, когда еще не закрепился сигнал И поэтому после получения убытка нужно применять правила Мартингейла Так как следующая свеча себя скорее всего отработает По итогу можно видеть, что получилось совершить 4 сделки, 3 из которых принесли прибыль в размере более 100 долларов. Но не стоит забывать, что сделки мы совершали с экспирацией в одну свечу, что является довольно рисковым подходом. И при такой торговле обязательно стоит придерживаться правил money management и риск management, а также протестировать данную стратегию и попробовать поторговать таким методом на демо счету, так как в таком случае вы ничем не рискуете.